Всем привет! Сегодня у нас снова продолжение посиделок с кибербелкой. Миша, привет. привет! У нас такой формат общения, в общем-то он как без галстков, да, посиделки. Предполагает такое легкое живое общение на тему, которая нас волнует, тебя, меня и может быть даже многих тех, кто рядом и вокруг нас, потому что Тема образования, особенно в сфере IT, сейчас на пике не только моды, да, но и понятно, что как хлеб насущен, она нужна, и именно это образование нужно, и э, такие специалисты все равно, казалось бы, их много, но они, э, их, как сказать, постоянно требуются, вот я как-то не посмотрю, Headhunter или что-то такое, везде пишут, нам нужен IT-шник, нам нужен ГЛБ-шник, а у тебя вообще нетипичная ситуация, то есть все идут куда учиться? Идут учиться и получать высшее образование. Получать высшее образование, потому что вроде бы как с дипломом, ну уж точно они найдут себе высокооплачиваемую, хорошую работу. А у тебя колледж. То есть это такое вот специфическое, казалось бы, подход, да, ну, у многих такое отношение, как в Советском Союзе, когда колледж это там что-то такое после девятого класса, кто плохо учился, пошел в колледж. Вот, а, а у тебя еще такой Айтихаб, то есть ты его не просто колледжем назвал, ты его назвал Айтихабом. Там у тебя какая-то постоянная движуха, как не посмотрю твои сторис и так далее, да. Я помню, с чего все начиналось, но это мы не будем сейчас обсуждать, это очень долго займет время. Вот, но сейчас я просто смотрю, я до тебя еще не поехала, превратилась в такой красивый it -хаб. Почему именно колледж решил, вот, в открыть и посвятить себя именно такому образованию? Ну, несколько оснований. Первое, я делаю то, что сам прошел и во что верю. Собственно, своих учителей я встретил в колледже и сам прошел колледж. И потом я получил три высших образования в зависимости от того, когда они мне были необходимы. По мере своей профессиональной деятельности я просто шел, да, там, у меня психфак. У меня управленческая, у меня магистратура политологическая. Ну, то есть пока я созревал, дальше я выбирал те дороги, те направления, которые мне нужны. Почему специфика колледжа? Вот это вот второе очень важное. Чем мы отличаемся от вуза, например, почему лучше заходить через колледж, во что я сильно верю. Это в том, что ребята. В этом возрасте, в основном это 15-16 лет, начинается пубертат, переходный возраст. Что важно в колледже? Важно, что ребята приходят в переходном возрасте, и вот это вот становление взрослости в момент 15-17 лет в профессиональной атмосфере с людьми, которые через деятельность, то есть через конкретную предметность, это вот как бы ключевой фактор. Ну и плюс отношения взрослых взрослые то есть, вот когда ты два года в 10-11 классе в этом времени находишься в школе, то к тебе относятся как к ребенку. Ты занимаешься не деятельностью, ты занимаешься знаниевым уровнем. Да? Ты просто повышаешь свой знаниевый уровень для того, чтобы, там, ну, условно, сдать экзамены, поступить в ВУЗ и прочее. Почему э, субкультуры появляются в переходном возрасте? Почему появляются конфликты между родителями и детьми? почему ребятам интереснее в компаниях со старшими крутыми, там, рокеры, панки, рэперы, и вообще, вся эта субкультура. Потому что ключевым в этом возрасте является э, старший товарищ, ну, формула такая, да, старший товарищ, наставник. И вот когда ты говоришь про движуху в эти хабе это про то, чтобы была экосистема для конгруентной этому возрасту. И каждый из подростков мог найти свою скрепку с тем наставником или со средой, через которую он будет становиться взрослым. Слушай, это звучит все очень так красиво и здорово, потому что э, и действительно и наставники нужны ребятам, особенно в девятом, десятом, в девятом классе поступают, так понимаю, в IT-колледж. После девятого, да. После девятого класса. А, после девятого после после, да После, да, да, да, да. И смотри, получается, что они получают среднее специальное IT-образование, но есть у тебя направление и информационная безопасность, да? У них как диплом, когда они выпускают среднее специальное по информационной безопасности, такое тоже бывает? Сети, сетевые администратор, разработка программирования, разработка игр, информационная безопасность. Ну, в общем, укрупненно Все. Сейчас мы развиваем креативные индустрии и цифровые коммуникации. Да, в дипломе-то что будет написано у ребят? Вот ну, в каком? Меня... В каком? Ну, у нас... кто занимается по информационной безопасности? Что Информационная есть? безопасность – специалист по информационной безопасности, специалист по специалист? защите. А корректно среднее специально называть специалист информационной безопасности, да, именно так? Да, там есть формулировка специалист, есть формулировка техник. Я честно говоря, либо техник, честно, то, ага. надо просто посмотреть, честно говоря. Ну, понятно, понятно. Ну, то есть, ребята, я так понимаю, а как стать профессионалом средним специальным? Что вот происходит? Смотри, я выхожу на рынок, у меня есть диплом среднего специального образования по информационной безопасности по IT или там по геймоиндустрии, индустрии или еще что-то, да? Куда мне с этим дипломом идти? Вот я же не могу прийти там. Обычно раньше шли на завод. А сейчас куда идут? Ну, давай так начнем. Профессионал и после ВУЗа не профессионал. Профессионал это все-таки человек, который поработал в индустрии достаточно много. Идут, идут в те же компании, потому что мы учим, мы учим через дело, через деятельность. И фактически третий, четвертый курс это уже ну, больше про практику деятельности, практику реализации. Задачей э, выйти к нашим партнерам. Задачей выйти уже собственно, на обучение, на работу в компании, с которыми, собственно, мы вместе создаем программу. Ну и через начальную вот, стадию раз развития. Угу. Угу, угу. ну У вас получается практика-ориентированное образование да, с, при, с учетом привлечения партнеров из разных IT-компаний, как я понимаю, да, и, и все это вот, собственно, заработало, да, на практике, потому что когда мы с тобой да. познакомились, это только начиналось, сейчас, я думаю, что уже должны быть первые плоды и какие-то уже результаты, да, действительно. Да, все точно, все точно. Вот. Ну это, слушай, это, это, конечно, звучит здорово, а были уже какие-то официальные трудоустройства у вас, нет? У нас много трудоустройств разных, у нас, смотри, так как у нас был первый выпуск небольшой, порядка uh -huh. 30 человек, там половина была программистов, половина маркетологов. Вот часть ребят пошли э, вышку в они прям по всей группе маркетологи туда ушли. Часть ребят начали работать, то есть некоторые открыли свои компании, мы еще много работаем на стартапах, чтобы ребята могли свои компании открывать. Вот и часть ребят устроились в компании, на, ну как раз по этому профилю. Вот сейчас у нас э, в этом году будет выпуск побольше и уже ребята у нас два трудоустроенных в IBM, два э, в Россетях, четверо, точнее четверо в Россетях. Четверо рост Ростелекоме, человек шесть, ну, в Киеве на класс. подходе, в Кроке на подходе. Ну то есть мы что делаем? Мы, во-первых, дружим с крупными компаниями, во-вторых, через практику ребята переходят в стажировку. Сейчас это не официальное трудоустройство, сейчас это больше про стажировку. Но стажировка заканчивается трудоустройством в момент, когда они выпустятся. То есть в принципе мы их уже не видим, у них индивидуальный учебный план на четвертом курсе. После того, как они получат диплом, мы уже знаем, что ребята там останутся. Вот. Поэтому компании интересные, мы наращиваем их, их э, в большом количестве, стараемся, чтобы были брендовые известные компании. Почему? Потому что мы работаем, ну, вин-вин. Э, мы помогаем компаниям э, закрыть кадровый потенциал и выращиваем фактически ребят под их среду, то есть пока они проходят стажировки практики, они уже эту компанию знают. Компания может выбрать. например. Пришло туда 10 человек, а вот двоих или троих они лучше их забрали после стажировки. Ну, то есть, да. всем это выгодно. А плюс мы приглашаем специалистов компании преподавать, ты это помнишь, что у нас преподают да, только практики. Да. да. Ну, и, соответственно, они учатся на их же задачах. То есть, мы говорим, дайте задачи, на которых ребята будут учиться. Ну, и понятно, да. что они уже много про компанию знают, они фактически подготовились через это. И получается, что вин-вин, ну, то есть, всем выгодно такое взаимодействие. Слушай, а большинство пошло в высшее образование получать? Или был кто-то, кто после среднего специального решил работать пока так и, и не пошел в Ты знаешь, Мальчик? нет, про, про, mm -hmm. прошло, пошло, наверное, больше из-за того, что нужно получить отсрочку от армии и, и в общем... Вот, да, отсрочка да, от армии – это а проблема побыть. у мальчиков. Да, да, да, проблема у мальчиков такая есть. Но мы эту проблему сейчас тоже решаем за счет того, что мы дружим, своим и договорились о том, что целиком наши группы будут в одну закрепленную часть переходить по профилю. То есть, грубо говоря, если это айтишники, тоже айтишники нужны. Мы говорим, давайте, они у нас заканчивают, конца группа идет. Ну, если ребят хотят, да, например, пойти в армию после колледжа, они идут всей группой. И там по профилю продолжают фактически год такой стажировки в армии. сейчас тоже полезно. А какие профессии сейчас в среднем наиболее востребованы в сфере IT? Б, как-то бы мониторили, смотрели? Вы что -то тоже, наверное, не сидите на месте смотрите. Ну, я-то, грубо знаю, а вот кто нас слушает, может, и не знает. Расскажи, как Но у нас, как Ну, конечно, мы мониторим каждый год, и у нас есть такое понятие. Мы в рамках федеральных стандартов научились открывать ну, так называемые бизнес-роли в нашем лексиконе. Это очень смежный профиль через который фактически отвечает на запрос отрасли. Ну, например, вот безопасники у нас, внутренние и внешние безопасники, у нас разработка веба, разработка мобильных приложений, разработка игр. Это под разных партнеров, под разные отрасли. Сейчас у нас на основе программистов, которые на Java всегда были, сейчас мы отделяем аналитиков анализ данных, то есть те, кто вот в анализ уходит. А, ну вот такие смежные профили и на стыке. Например, разработка веба не все ребята, например, тянули разработку веба, и у нас родилась бизнес-роль веб-дизайн. Это и не дизайнеры, а не те, кто заканчивали художественные школы, и не разработчики, потому что им сложно, например, там стек технологий изучать, программировать, и они вышли в такую смежную отрасль веб-дизайн. И это фактически на стыке запроса рынка и запроса самих ребят из-за ага. того, что там вот получается, не получается. То есть мы очень ну, чувствительны к запросу, и сразу вот эти бизнес-роли появляются. Знаешь, что еще хотелось спросить? А какие иллюзии есть у тех, кто приходит учиться на айтишника или ибэшника в it -хаб? что они получают взамен? Ну, я из того, что услышала, что они получают классную практику. Вот. А иллюзии это какие, вы, знаешь, очень многие скептически смотрю относятся к специальным Все равно, несмотря на все красивую ту одёртку, которая кажется, да, многие говорят, вот это прям ко мне подходит, говорит, Катя, ты знаешь про эти хафы, ты знаешь, а вот чего как там работает? Я говорю, ну идея, ну и как бы она хорошая. Реализация, я вижу, что она уже есть, да, судя по тому, что вы можете уже похвастаться выпускниками, можете уже похвастаться практическими проектами, как я понимаю, да? Но все равно, наверняка, люди приходят, и вот они с какими-то иллюзиями, да, вот с какими они приходят к тебе? на день в дверь, там, или еще что-то. Что ну, там смотри, у иллюзия, иллюзия в том, что все будет очень просто и очень легко. Угу. Мы, мы чем отличаемся от очень многих топов, топовых школ, у нас нету жесткой жесткой селекции, мы вообще противники селекции. Мы берем ребят, ну, э, не могу сказать, что мы всех берем. Мы берем, там у нас порядка 4-5 разных э, входных историй, но больше для того, чтобы понять, кто к нам приходит. И э, детализируя э, запрос от уровня возможности обучения, вот мы стараемся делать. группа отдельные по английскому, группы отдельные по математике. Первый год, мы за первый год закрываем 10-11 класс, и вот это точно mm -hmm. то, что мы не попадаем вот в этот ощущения, потому что все думают, что сейчас придут, и сразу будет много-много всего интересного, крутого. А нужно потянуть мощную математику, потому что IT это про математику в фундаменте в заходе, да, мы это понимаем. У безопасников самая сложная математика. Там на уровне высшей математики с первого, после девятого класса там уже начали. Короче, там те темы, которых нет у программистов. И они, конечно, на этом, ну, процентов 10 из тех, кто пришел на безопасность, Прямо в первые полгода бегут в программисты или в разработчики, или еще куда-то, другие угу. специальные. Угу. Потому что математика очень сложна. А в безопасности без математики ловить нечего. Там всякие крипто, вот эти истории, защиты, и в общем-то, нужно все это хорошо понимать. Угу. А, то же самое, в принципе, происходит у программистов. Потому что вот на хайпе программисты-программисты, когда ребята сталкиваются с технологиями, что-то не очень, все просто, что достаточно сложно. Особенно Java. И вот, в общем, тоже там начинают лучше заворачиваться. Тоже бегут. За другие, более простые. Более, как им кажется, проще направления. Поэтому вот это, наверное, одна из самых сложных вещей. Потому что кажется, что IT это классно, прикольно и очень легко. Это не так. Это сложно. И, и должно быть желание учиться и постоянно в этом находиться, и развиваться, и читать, и здесь самообразование тоже никто не отменял. То есть все равно сколько бы мы ни давали, это все должен был нацелен на это знание. И нужно забывать про многие хобби, много, много времени тратить на свою профессиональную деятельность. Я захотела поговорить, в чем реальные минусы обучения в, в колледже, потому что, послушав себе, кажется, что детство закончилось, у нас э, хобби, на хобби времени нету, э, что еще? И ну, немножко, что просто... немножко не так, хобби надо трансформировать, и у нас есть, например, возможность свои клубы создавать на основе своего хобби. И тогда mm -hmm. ты, ты просто среду, которая тебя окружает, ты начинаешь, что здесь? Ты же тоже здесь отрабатываешь. Очень большая часть совских отрабатывается на первом курсе благодаря зоне твоего интереса. Но интересом нужно делиться, его раскрывать и на этом формировать свое окружение, а не закрываться дома, сбегать и как бы продолжать вот эту историю, потому что она не принесет для тебя шага развития. Первый год. Это uh -huh. про фундамент и это про софт-скиллы, про умение работать в команде, про умение выходить из зоны комфорта, достигать зоны своего интереса, показывать и делиться этой зоной интересом с другими, включать его в свою среду. То есть вот на этом очень много направлено. Это фактически про такую э, экосистему, которую сами ребята создают. А детство-то еще есть у ребят в десятом, 11 классе или вы как? Считаете? Слушай, ну его, нав да его навалом этого детства. Тут же да? это, это неплохо, это неплохо, это хорошо. Тут Детство нужно сохранить в себе, и мы все взрослые, если сохраняем О. детство, это круто, мы живые. Да. Мы живые, мы умеем придуряться, улыбаться и, в общем, не ходим в неврозы. Тут да. важно, что... что такое взрослость, это про ответственность и про осознанный выбор. Это У -у -у. про то, что, что в моменте важно для тебя, и что нужно брать, брать ответственность и это делать. И это uh -huh. про взрослого. То есть взрослость рождается в ответственном выборе. Как говорил наш великий психолог Алексей Леонтьев, он говорил, личность рождается дважды. Вот первый раз в три года, когда отделение от мамы происходит, процесс сепарации, когда ребенок uh -huh. говорит, я сам. А второй раз личность рождается в переходном возрасте, в момент личностного выбора. Вот я беру на себя ответственность и выбираю, что нет, мама, папа, все, я взял на себя ответственность. Мне интересно кибербезопасность или программирование, и я буду здесь учиться. У нас очень много конфликтов с родителями, когда родители говорит: нет, ты пойдешь, значит, куда я тебе скажу. Ребенок говорит, нет, мама, ты знаешь, или папа, я хочу быть тем, кем я хочу. И вот это очень важно в этот момент, это продуктивный конфликт, конфликт самости, конфликт взрослости, конфликт личной взрослой ответственности. А дальше, если так ребенок сделал, во-первых, это первый шаг, но потом это нужно уже нести. Потом уже тебе, как бы, говорится, ты взял на себя, значит, теперь уже будь любезен, достигай, да. иди вперед. Вот мы, я про это. Я хотела спросить еще, смотри, раз у вас уже есть какие-то success story, да, вот эти истории успеха, выпускники, туда-сюда, может быть, ты поделишься каким-то интересным трудоустройством или интересным местом работы, кто-то прям вот получил то, что он хотел, или у кого-то родился классный стартап в IT или по информационной безопасности, что-то такое, вот есть такое, что запомнилось, вот вам вот буквально недавно исполнилось, как, 5 лет? Четыре года. Четыре года. Года, года, да, четыре года. Вот Есть какая-то такая история, которой можно поделиться? Именно в кибербезопасности? Ну, или в нет, в IT, господи. Мы говорим про IT, про кибербезопасность, без разницы. А, смотри, смотри, кибербезопасность я пока, наверное, красивых историй не скажу, потому что мы ее начали позже. Она у нас, то есть, у нас первый выпуск в этом году кибербезопасник. Uh -huh. Вот, там ребят у нас не очень много, и это вот первый такой первый первый выпуск. Uh -huh. Вот, там есть интересные заходы в компании, там в Россетях ребята у нас работают. Там uh -huh. больше, наверное, про то, что мы мы датюнили программу и доформировали очень профессиональную команду. Сейчас должен выйти еще очень известный лидер к нам, пока не буду анонсировать. Скоро очень известный человек должен прийти к нам как лидер. У нас в каждой специальности есть такие ну, профессиональные да. лидеры, да, ты помнишь? У -у -у. Вот. По интересному, ну, например, наш сайт сделали студенты. У нас есть такое понятие инкубатор. Это такой бизнес-юнит, фактически внутренняя компания внутри, у каждой специальности. И там ребята 24 на 7 могут создавать свои проекты, делать проекты на заказ, делать проекты под наши задачи, например. У нас там 20% а студентов какой, какой проект запомнился больше? Вот так? Ты можешь поделиться каким-то проектом, который запомнил? Для Крока сделали мобильное приложение, очень интересное. А -а -а. Сделали вот сейчас поисковую, поисковую систему, когда... У нас есть заказы, есть взрослые заказчики, есть много студентов, которые могут сделать. Сами ребята написали встречу самого заказчика и самого, самой команды разработки. И вот они там по конкурсу эту встречу находят. Вот есть, там, Санту написали, знаешь, когда на Новый год дарят подарки, и вот скрытый Санта делает, и подарок ну, да, заносишь, да. там, рандомно подбирают. Обмен вот подарками, может быть, рандом, да, да, да, да, да, рандом вот на такую, на мобилке сделали. Угу. Ребята открыли свою разработку, компанию, уже забрендовали, и сейчас там третий, второй, третий курс вместе они сейчас начинают вот в соцсетях кушать. Вот. Ну, вот такие я правильно понимаю, что во многом благодаря лидерам тоже, которые их ведут, можно сказать, проводят, да, во взрослую в, такую, в среду войти, да, они это могут делать и реализовываться в том числе. То есть благодаря сильной кадровой Конечно, команде. сильному комьюнити, потому комьюнити. что на самом деле у нас не преподаватели в большей степени, у нас в большей степени наставники, наставники. которые из отрасли. И они очень заинтересованы там, для своих проектов, выращивать команды, отдавать своим партнерам, вводить... Например, мы сейчас написали порядка восьми игр, две из них написали сами студенты под свои хотелки. Вот одна на Google Play есть игра, можно посмотреть у нас на сайте, скачать, на Bubble называется. Вот, сейчас вторую ребята дописывают. То есть в зависимости от того направления, которое ты выбираешь, вокруг тебя профессиональные отрасли внутри колледжа. И ты можешь через вот эту среду достигать всего, чего ты хочешь. Хочешь свой стартап – делай. Хочешь какую-то задачку красивую нарисовать – сделай. Потом защити ее в виде диплома. Не хочешь придумывать – окей, будь членом команды, сделай те задачи, которые колледж регулярно берет на себя – у нас, у нас ну, как бы есть специальная процедура, мы заключаем договор, колледж несет ответственность за реализацию заказа. Мы делаем смету по каждой задаче, и в этой смете сами студенты. Соответственно, есть наставник, который отвечает за всю реализацию, и команда студентов, которые отвечают за реализацию проекта перед взрослым наставником. Ну вот, все по смете. Есть стоимость часа утвержденная. Чем старше курс, тем более дорогая стоимость часа. Ну и вот по такой логике фактически... здорово, здорово, потому что когда мы с тобой учились такого образования, вообще, мне кажется, даже никто не мог подумать. Ну, да. образование Практика ориентированного образования, мне кажется, в большей степени появляется. Вот когда вот вы стали ну, появляться да, на рынке, да, выходить на рынок, у высшего образования параллельно практика ориентированное направление стало зарождаться. И вы фактически в унисон с высшим образованием стали такую историю делать, на мой взгляд. Вот. Поэтому мне кажется, это интересно. Ну, буквально сегодня общалась там, с родителями, там, старшеклассников. и когда мы про колледж заговорили, они такие, ох, Кать, ну как же так быть? А, там же, во-первых, они ну, про армию у всех беспокойство было, да. И второе, то, что А вдруг мой ребенок не закончит получать высшего образования, а без высшего образования найти специальностью его. Вот куда могут принять? То есть я могу все равно с этим дипломом так или иначе работать, войти. Ну, то есть все равно не. Кстати, нигде. в любой компании возьмут не по диплому, а по знаниям. Вот наших вот. ребят берут, и ни разу мы не слышали, нужно высшее образование вот, наверное, я тогда выпадал, я такую фразу uh -huh. говорю, ребят, мы не место подготовки к поступлению в ВУЗ, мы не для того, чтобы обойти ЕГЭ, хотя нам ЕГЭ не нужно, и дальше после нас можно поступить по профилю в ВУЗ без ЕГЭ, но не для этого существует колледж, он uh -huh. существует для того, чтобы на ранней стадии ребенок Через дело повзрослел, понял про свое будущее и начал развиваться раньше и попадал в компанию. Почему компания любит э, наших ребят? Потому что они заходят на, на позицию джунов, они еще не э, избалованы разными типами сред и да. разными как бы ну такими... То есть они не выходят как, знаете, после топовых кафедр, топовых вузов с короной, с определенным ценником, не ниже которого, и думают о себе больше, чем на самом деле есть. Uh -huh. Наши ребята приходят, понимая свои возможности, и готовые расти, качественно расти в правильной, нормальной среде. Они все поняли про среду у нас, они поняли про ценности, они поняли, что такое взрослые наставники, когда ты на равных можешь взаимодействовать, в равных командах расти и развиваться. И это для них уже базовый принцип, через который они могут дальше расти. Почему компании любят таких ребят? Потому что их сложно потом перекупить. Мы знаем, что сейчас на рынке все занимаются тем, что перекупают друг у друга топовых специалистов. А мы говорим, если вы участвуете в воспитании специалистов для себя на нашем уровне, вот в этом переходном возрасте, тогда эти ребята становятся преданными компании, и их уже за 10 тысяч не перекупить они уже переходят на других смыслах. А это поколение, которое сейчас у нас учится, это не, так, это не такое поколение, как мы. У них другие ценности, у них другие выборы. И они ради денег не будут там переходить в компании в компанию. Для них очень важно, с кем они работают, где они работают, какое среда, какое уважение, какая экосистема в этой внутри, какие ценности. А переизбытка таких специалистов не будет на рынке, как ты думаешь, а, Я думаю, нет, потому что... Хороший специалист это всегда проблема. Мы ограниченное количество берем. У нас то есть мы остановились на определенной цифре, и мы понимаем ну, свои возможности. Во-первых, очень мало тех людей, практиков, которые могут к нам прийти и преподавать. Мы всегда, то есть проблема роста, она понятна. У нас должны быть хорошие специалисты, хорошие технологии, чтобы мы давали хорошее качество. И поэтому определенное количество мы можем ежегодно выпускать и брать. От, uh -huh. Больше не сможем, потому что иначе все начнет разрушаться, ломаться. Ну, uh -huh. по крайней мере, пока мы вот, не видим особых возможностей по такому качественному развитию. Uh -huh. Ограниченный рост. Вот. Слушай, а за, ну... других я, за других я не могу говорить. Вот то, кого мы понимаю. выпустим, это точно будет вас требовать. Расскажи, пожалуйста, основные трудности на пути к успеху именно э, в IT-сфере, как ты считаешь, основные трудности, с которыми сталкиваются и, в принципе, которых не нужно бояться, э, что все это решаемое. Основные трудности, но мне кажется, э, любая отрасль, любая профессиональная деятельность, это сложно, когда ты в нее входишь. Э, есть всегда представление, то, как ты это ну, как представляешь себе, да, а есть понимание. То есть, когда ты начинаешь сталкиваться с реальной деятельностью, у тебя ну, на уровне кожи да, начинают возникать новые привычки называется выход из зоны комфорта. Вот я всем рекомендую, чем бы вы ни увлекались, ну и, конечно, радую в большей степени зайти. Зайти или за креативной индустрии, или вообще за те направления, которые будут завтра и послезавтра. Мне кажется, вот это главное – учиться будущим специальностям, которые будут так или иначе востребованы. Почему IT? Потому что сейчас везде IT. Любую отрасль, которую ты не возьмешь, от медицины до, я не знаю, чего, маркетинга – везде IT, без этого никуда. Поэтому это универсальная, мне кажется, это универсальная компетенция, на которую можно дальше получать хоть 10 высших образований, хоть менять 50 раз отрасль своей деятельности и прочее, прочее. Вот этот фундамент, Точно в будущем будет необходим. Первое. Не бояться выходить из зоны комфорта. Потому что любая профессиональная деятельность, это сложно. Это не бирюльки, это не игрушки, это не геймификация. Как бы не хотелось. Есть элементы того, что помогают. И мне кажется, мы здесь попадаем в точку, потому что мы делаем экосистему. Экосистема – это про то, когда образование и отрасль находятся рядом. Когда ты можешь себя поддержать за счет хороших профессиональных наставников, той среды, в которой комфортно и свободно тех открытых ребят, которые тебе всегда помогут, и это переходит еще в элементы образовательной деятельности. Такие, как, например, peer-to-peer, -peer, обучение равных с равными. У нас очень много того, что студенты студентов учат, или студенты наставляют младших над старшими. Тоже такие формы у нас есть. Это тоже про создание образовательной или просто, или просто системы, экосистемы, в которой комфортно для того, чтобы было легче выходить из зоны комфорта. Но Самообразование никто не отменял, если вы выбрали направление, нужно быть готовым к тому, что вам нужно читать, вам нужно изучать и не только те знания, которые даем мы, а погружать себя постоянно в то новое, что происходит в выборе вот той деятельности, которую, которую вы хотите освоить. Да. Потому что профессионализм легко не дается. Ну, наверное, да. коротко вот так. Да, что тут сердечки летят, наверное, в твою сторону. Очень приятно. Директоры не только, я думаю, наставника, я думаю, тут и твои, скорее всего, смотрят этот эфир. Вот, можешь передать тоже привет, да, Да, всем привет. Да, а я хочу сказать в завершение, что если нас смотрят какие-то компании, IT, IT, да, или люди близкие к конструкционной безопасности, собственно, у Михаила можно пригласить к себе на стажировку джуниров, да, ну, как бы молодых совсем таких специалистов, и, и либо самим предложить какие-то кейсы, да, которые можно реализовать у вас на базе IT-хаба. Да, и тоже как-то эту практику ориентированную историю реализовать. Правильно я понимаю? Да, конечно, конечно. Мы, мы берем на практику, делаем заказы, делаем, программируем стажировки, берем реальные кейсы. У нас прям сейчас очень много таких задачек, и мы с удовольствием открыты. Можно мне писать на любых, в любых соцсетях, я практически везде. Всегда отвечаю, в течение суток. В общем. За любой кипиш, кроме голодовки. Спасибо, Миша, спасибо большое.